Ольга прошу прощения про да. нужно уточнить, касательно моих жалоб, были они все же зарегистрированы или ну. получилось, что нет? Какие жалобы? Мною uh, ну, было права для жалобы 2 июля, uh, в 3 часа ночи, на электронную почту «Лотертик». Uh, и сегодня, ну, скорее всего, вы их уже не могли видеть, потому что я их недавно правила, uh, сегодня еще две. Да. Три а? я вижу на сегодняшний день. Там одно ошибочное письмо. Там, ну, я втором написал, что ошибся. Так они идентичные две или они каждое что-то освоим. Давайте мы сейчас а, как-то находимся к ним и вернемся с нашим. Но, может, это потребует вообще изучения. Обязательно. Но мы сейчас это и поймем. Мы сейчас откроем разнос, да, если он нам прокомментирует. Нам заявитель. поступало 2 июля в три часа ночи заявление об административном правонарушении. Но так как оно было Вами не подписано, оно не может быть нами рассмотрено. Это просто Вы нам какую то а, а -а -а. а, понимаю, что Вы хотели бы, чтобы копия, чтобы заявление было рассмотрено, чтобы я прислал а -а, скан копию с живой подписью. Естественно. То есть правильного текста Недостаточно. недостаточно. Угу. А, хорошо. Потом второй момент. Угу. Поясните уже нам, пожалуйста. Да. Сам по себе порядок составления некого документа об административном правонарушении. Каким образом он составляется? Кто имеет право вас составлять? Есть? Каждый составлять имеет право административное нарушение. Затрудняясь, доставить на этот вопрос. Но тем не менее, я Надо было подготовиться, да? Если вы вас составлять такие документы, надо было изучить основу. у меня опять еще ничего не подписано. Я вас понял. Если вы можете предоставить возможность их сейчас, распечатать, я бы их подписал. Я полагаю, у вас есть э, техники Нет, мы привыкли, получаем документ, <свистит> он уже, приход, подписан, а это не документ. Э, хорошо, я могу сейчас тогда вручную написать эти ну, жалобы. Мы до утра будем ждать, что вы напишите. Председатель не неизвестила из меня, не пригласила меня ни на одно из заседаний с момента своего... О, Господи, как тяжело считать. Да, простите. председателя. В частности, я не был извлечён на да не был... На него приглашен заседание, на котором будут вместители, проседатели комиссии. Так, что а я вот, кстати, вот это вот, насколько я знаю, по регламенту работы участковой mm -hmm. избирательной комиссии, обзвоном и предупреждением членов комиссии о состоящихся заседаниях проводит секретарь комиссии. Но секретарь mm -hmm. комиссии почему-то говорит, что она, когда направляет вам, то она не может с вами связаться. Вы ее только внесли в черный список, потому что-то. Вы нет, не ну надо нам что. Тут говорить, ну надо, скажем раз, так. Моя точка зрения иная. Нет, даже не совпадает. Вот, Как-то точка на точку. Второе какое? Жалоба Второе о чем? Сегодняшнее письмо вы смотрите. Да, вы помнишь? Да, давайте я это проще а, объясню, нет. в чем? Да. Вопрос. Собственно говоря, там первое о том, что меня не приглашали и не извещали о за создании комиссии. Все это оно. Это оно. И до этого, э, предыдущее письмо, сегодня... Опять же, акты об административном да. правонарушении. Да, да, да, все верно. А, так, а вот административное правонарушение, оно у вас в связи с чем составлено? То как вы решили, что вы имеете право об административном правонарушении, вот так вот? Формировать. Формировать. Да. Вообще писать. как, как, кто, как... Представитель чего? Да государственные органы. Ну просто суд. я так mm -hmm. знаю. Мы, например, как вот у нас есть член который. Я просто сейчас таким же успехом вы можете выйти на перекресток и оштрафовать. Я оштрафовать да. да. за нарушение mm -hmm. правил дорожного движения. Хорошо. Человека, я я могу переоформить где-то в виде жалобы. Видимо это как подразумевает. Именно ну, это. ну я не собираюсь до утра сидеть, когда переоформят, и так далее. Ну, Если ну, люди ну, не готовы. Это за меня. На... Одну минуточку, да. я вас не перебиваю. Простите. Да. Люди не готовы предоставлять нормальный документ капризы я сейчас так я давайте я подпишу и так далее стоит ли нам сейчас тратить время значит нам стоит сейчас чуть-чуть потратить время чуть-чуть все равно да? будет то же самое для того чтобы да. продолжить наш разговор который у нас с вами был первого числа Просто я сейчас определенную mm -hmm. предысторию этого всего поведу. Mm -hmm. Значит, э, насколько я помню, когда я приезжал, я вам задал вопрос, какие существуют разногласия с избирательной комиссией, да, mm -hmm. и чем я могу вам помочь. Вы мне обозначили пять позиций. Да. Yeah. Пять позиций. Две мы закрыли прямо на месте, две относились к категории после подведения итогов, и она yeah. вообще находилась за рамками того yeah. разговора, который у нас был. Значит, вот этих вот доводов вы, которые сейчас э, написали сегодня, вот сейчас оттуда, mm -hmm. вы почему-то там не изложили. Mm -hmm. Как минимум в том смысле, что я мог Могу прямо на месте эти вещи отрегулировать mm -hmm. и так или иначе их снять, потому что мы всегда ратуем за то, чтобы разбираться не в части вот этих вот переписок, кто кого понимает, потому что мы, к сожалению, понимаем, что уровень mm -hmm. подготовленности, сейчас мы с вами это видим, и правовой грамотности, он хромает. Для того, чтобы вот эту ситуацию снять, мы оказываем максимальное содействие, разъясняя, что и как можно сделать, чтобы вы все-таки были удовлетворены. И даже в какой-то степени мы выходим чуть-чуть за рамки того, насколько вас удовлетворяет. Потому что все-таки стараемся, чтобы вы были ну, в этом смысле наполнены и после общения с нами становились чуть-чуть лучше. В данном случае, говоря про то, что вас не приглашали на заседание, да, у нас есть совершенно четко там в хронологии по времени зафиксированная история, что вы, к сожалению, блокировали бывшего председателя, не секретаря комиссии в части общения с ней. Был такой период. К сожалению, эта ситуация у нас подтверждена тем общением, которое у вас было связано на проведение тестирования по ковиду. Да, что, собственно, вами и было подтверждено впоследствии, направив жалобу на нас о том, что мы по какой-то, по вашему долгу субъективной причине не доисполнили возложенную на нас функцию об обеспечении, тестирования всех членов комиссии для обеспечения вот этой безопасности. Mm -hmm. Что, собственно, не является действительностью, и в рамках разбирательства этого процесса мы, в общем к этому и пришли. И то, что вы сейчас говорите, что это не соответствует действительности, может быть, там, на сегодняшний или завтрашний, вчерашний, точнее, это уже не соответствует действительности. Но на тот, как минимум, момент, Ну, вы знаете, мессенджеры, они подсказывают, человек в контакте находится или нет. И именно после этого уже с вами вступил в контакт председатель, потому что уже выходя за рамки отведенного периода времени, вы оставались единственным, кого необходимо нам было протестировать. И мы даже пошли специальной договоренности с учреждением здравоохранения района, что все-таки эту возможность вам предоставили. Раз. Ну, Значит, конкретно вам, а всем ну, членам мире, которые не, не могут Мы говорим да, про жалобу непосредственно, да, да, да, да, то есть мы вот, про конкретно взятого человека, чем, зачем нам обобщать. Исходя из этого, вот эти вот доводы по поводу приглашения или не приглашений, на мой взгляд, они начинают, ну, как-то здесь вот чуть-чуть расходиться с действительностью того, что вы все-таки стараетесь быть. Более того, вы сами написали, насколько мы знаем, о том, что вы отсутствовали, вы были за городом. Говоря о том какие мероприятия можно было проводить именно накануне и каким образом вас пригласить. но вот ответьте, пожалуйста, четырем взрослым людям, как это надо было сделать и в чем нарушено ваше право, когда вы сами говорите, я за городом отсутствую, просто наложение одной жалобы на нынешнее ваше пожелание mm -hmm. приводит к тому, что вы ну, как-то пытаетесь сманипулировать наличием информации о том, что до вас кто-то не дозвонился. Хотя все-таки факт того, что до вас дозвонился, он как бы есть. Да, вы блокировали одного человека, до вас дозвонился другой человек. Исходя из этого, в чем суть жалобы? Ну а вот, конечно, конечно, но только с, с упором на то, что mm -hmm. мы с вами уже общаемся так. второй раз. Да, засыпаем, и да. вы, я думаю... Мы будем рассматривать жалобы, да, сейчас? Нет, мы сейчас данную жалобу, она, она пришла в неподписанном варианте, мы сейчас mm -hmm. просто с сейчас говорим, да? обсуждаем. Возможно, человек сейчас останется удовлетворенным, но, в общем, нас покинет... Э без того, чтобы мы составили дополнительные документы. Нет, тогда значит, он проведет подписанный документ, официально его зарегистрируем, и будем с ним работать. Исходя из этого, значит, я думаю, вы здесь правильно поймете да, наш настрой. Вот именно Вот я стараюсь сегодня, как и всегда, в общем, достаточно логически глубоко любую ситуацию разобрать и выстроить э, подобный ну, как бы, вот, диалог, можем так его назвать, да, для того, чтобы вы все это понимали. Давайте с первого числа как, таким да. же образом попробуйте, прокомментируйте, как мы будем с вами взаимодействовать. – Хорошо. Да, Борис э, это правда, вы действительно, мы с вами обсуждали первого числа так, вопросы, которые были в комиссии, и вы действительно поспособствовали устранению тех нарушений, про которые я вам говорила, которые могли быть устранены в, в тот день. Э, это хорошо, это замечательно. Э, два замечания о работе комиссии, которые мы с вами обсуждали, которые относились к будущему периоду, после завершения голосования мы с вами их обсудили и я надеялся, что м -м, проблем не возникнет mm -hmm. с этим. Одна из моих жалоб относится к тому, что кстати, нам, как раз таки копия протокола, котором мы с вами обсуждали, что мне ее должно выдать, была мне выдана, но заверена некорректно и представитель комиссии оказывался исправлять это нарушение. Это зафиксировано на видео, об этом, в принципе, одна из моих жалоб. Mm -hmm. а, вот а, к тем пунктам, которые вы могли исправить, мне нет вопросов ни жалоб и ни ничего остального. А, касательно неуведомления. Тут два пункта. А... Точнее, две составляющих. А, почему я с вами не обсуждал только на встречу? Потому что устранить нарушение было невозможно, в принципе. Оно относилось к предыдущему периоду, касательно в том числе вот, ну, один из них обсудили, касательно документации, а второй относился к неизвещениям. но установить его было невозможно, поэтому ну, обсуждать его смысла не было. А, касательно уведомления, ну, скажем так. То, что я добавил человека в чёрный список, это неправда. То, что со мной пытался связаться председатель комиссии или секретарь комиссии, тоже не связывается в действительности. Мне неизвестны ни каналы, по которым со мной пытались связаться, ни время, ни даты, никаких свидетельств в этом нет. И по словам самого председателя, она не предпринимала попыток со мной связаться, а поручила сделать это секретарю. Соответственно, да, это вполне возможно. Но, к сожалению, основной не пытались связаться. Ну, это моя точка зрения. Скажите, кому вы кому вы ответили, что вы находитесь за город? Председателем комиссии. Нет, нет. Хорошо. Как мы сейчас можем с вами вот это так подтвердить, что было ли заблокированы у вас телефон секретаря или нет? Сейчас, как вы можете опровергнуть или подтвердить этот факт? Вы Хорошо, понимаете? Что тогда нужно сначала сопротивляться с определением, что значит заблокирован телефон. Скажите, <звы> пожалуйста, мы... Что, что признал? Извините, пожалуйста, список. я сейчас перебью... <звы> не сион, чёрный список, не, не... не, не, не сион, пись... <звы> не мы сейчас... Это, это... это догадки. Вот даже того, <звы> что он не брал... Нет, не брал телефон, не отвечал секретарю, этого вот достаточно в черном и не в черном списке. просто нет нет, нет просто секретарь не мог дойти э звонится факт того что он звонится, есть у нас и секретарь об этом а, да, говорит, а что... сейчас мы не будем проходили, рас... не проходили, проходили звонки они об этом взяли. сейчас что вы хотим высушать того что нам молодой человек докажет нет. о том что ему однозначно не так... звонили как-то это какой вообще непонятно что мы будем разбирать сейчас скажи, Пару, что, у нас журнал да. есть звонков у них. Да. У них, конечно Запись произведена Конечно. Поэтому я Вопрос закрыт. Ну, просто ну, для меня вы? лично закрыт. Я, вот я не хочу выслушать. Я, я хочу не хочу выслушивать документ. Там доводы, якобы был включен телефон. Меня интересует. Давайте есть нарушение нет нарушений. Четкие, конкретные, доказанные. А вот это вот выслушивание, подумать, человеку делать нечего. Ему, нет, а ему не нужно Инстаграм или что там свой отрабатывать? Ему, наверное, платят за эти минуты, а, трай, которые он в эфире потом выкладывает. Я, ну, заниматься вот, пустословием нам некогда, я значит, Мы занимаемся не пустословием, нет, значит, любой нет, наш нет, разговор, да, он, носит, прежде всего, в характер для того, чтобы в дальнейшем нет, нет, мы понимаем, нет, нет, нет. что, во-первых, человек вышел более наполненным, да, если он какие-то да. вещи там не знал, да, он, в общем-то, мог будет, получить значит. эти... Ну, сейчас уже будет знать, да. Но сейчас мы на будущее выходим всегда для снятия в любых моментов напряжения, да, когда человек думает, что его в чем-то а, нарушили права, или, значит, ущемили, или еще что-то, да, надо всегда просто правильно выбирать именно а, факт трактования, да, о чем идет речь. Просто зачастую, находясь под воздействием тех или иных чужих мнений, да, возникает иногда ошибочный вектор, развития того или иного события. И Очень вот здесь мы там, с определенной степени ну, терапевтической целью да, э, доводим, ну, стараемся довести да, определенную иную точку зрения, чтобы она просто была воспринята в дальнейшем. да, И возможно человек либо по-другому будет выстраивать свою работу, потому что ни вам, ни нам, да, всей комиссии совершенно не нужно, чтобы у нас возникали какие-то недопонимания с нижестоящими избирательными комиссиями, потому что пока у нас господин Плюков является членом участковой комиссии, да? сейчас он уже является нашим коллегой в соседнем ТИКе, членом территориальной избирательной комиссии, в данном случае, поскольку это новый ТИК, я заинтересован в том, чтобы и в новом ТИКе так или иначе была ситуация, э, ну, во всяком случае, компетентная в плане трактования да, различных событий. И здесь мы расталкиваемся с этой ситуацией мы не прикладываем эту проблему там, на плечи наших коллег да, мы должны в общем, потратить свое время как вам не хотелось бы да, но разъяснить те или иные моменты что мы собственно и должны сделать мы уже сказали что вот, обзванили нам пытаются доказывать то что якобы там звонили, я говорю, ну, вот, ну нет, никто, да, нет, нам никто и, ничего не доказывает. Нам, нам никто ничего не доказывает. Более того, вот мы сейчас углубились да, в, в, эту, в этот э, диалог, не дав, во-первых, человеку ответить, во-вторых, я уже вперед, можно шагнуть чуть-чуть. Да? Да. А, в чем даже вот, фактор а, неинформирования о заседаниях, а в чем было нарушено тогда вот, право? Ну, то есть предположим гипотетически значит, не проинформировали у нас полностью идет информация относительно всех действий да, более того, календарный план хронология, все это вывешивается с нашей стороны, да. если возникает какой-то момент ну, диссонанса мы для этой ситуации всегда открыты готовы значит, либо обратить внимание да, либо подсказать, в том числе мы допускаем что в каких-то своих ежедневных действиях эта компания она была особенная но на самом деле то есть она совершенно отличалась от всех ранее проводимых мероприятий такого порядка и разумеется мы допускаем что комиссия все-таки живые люди какие-то человеческие сбои могли тоже быть да. и мы в данном случае не оправдывая никого направлены не на создание напряжения а наоборот на вот пересечении вот этих всех интересов поэтому здесь если возникает какой-то момент Кажущегося недоинформирования, пожалуйста, мы можем быть этим источником. Никаких проблем с этим нет. Первый момент да, вот в части а, заяв, а, жалоб и заявлений. По поводу административных правонарушений я все-таки предлагаю вам более плотно, поскольку вы вот все-таки взаимодействуете mm -hmm. с Сергеем Ниссановичем, да, провести с ним определенный мастер класс чтобы он вам более подробно разъяснил, все-таки в чем отличается административное правонарушение, протокол, кто его составляет и в принципе, что это за собой может повлечь. Объясню все-таки еще раз, зачем это нужно сделать. К сожалению, опять же, вот мы сталкиваемся раз за разом с определенного рода искажениями, трактованием полномочий, которые перетекаются в злоупотребление правом, да, прав и в том числе обязанностей членов комиссии. Вот про обязанности почему-то все время мы как-то забываем и склоняемся только в сторону вот, прав и э, полномочий. И здесь, разумеется, возникает чисто человеческое напряжение. Мы это понимаем, и мы сторонники того, чтобы это максимально снимать. То, что касается административных э, протоколов, почему я вам советую Сергею Александровичу все-таки это проработать, чтобы в дальнейшем вы на эту ситуацию не натыкались, поскольку она может носить совершенно иной характер для вас потому что, не дай бог, вы столкнетесь с сотрудником правоохранительных органов штатском, либо ну, просто с человеком скандальным и он улечит вас в составлении документов такого характера, как неуполномоченного лица это, в общем-то, а может вымогать. для вас обернуться совершенно другой историей я не знаю, какой, я просто с этим ни разу не сталкивался да, но я почитаю отдельно, но мне кажется по аналогии права да, если лицо неуполномоченное, ну вот как у нас на дороге может перегоишник составит какой-то такой документ, ну, точно его за это никто не погладит. В принципе, КУАП у нас один для всех. И я думаю, что здесь, я говорю, по аналогии права существует и ответственность за подобного рода действия. Мы с своей стороны ну вот вам разъяснили, да, да на ваше счастье, этот документ он не подписан вами. да? Я думаю, что здесь, э, так сказать, свидетель нашего мероприятия на память вам, да, сохранить эту запись, вы это правильно все воспримете, да, и совершать такого рода действия, мы как, по КЛАПу можно как, предупредить, разъяснить, да, и, и, наказать. и наказать, да, мы вам, в общем-то, разъясняем и предупреждаем на будущее, что подобного рода действия, ну, наверное, совершать больше не надо. Относительно взаимодействия с комиссией в дальнейшем, ну, мне так кажется, вы все-таки хотите с ней расстаться уже, да, в... Пользу территориальной избирательной комиссии. Правильно я понимаю? Это одно из возможных, возможных вариантов развития событий. Ну, нет, мы здесь не это самое. Поэтому э, мы всегда рекомендуем все-таки выстраивать, э, пока та среда, в которой вы работаете, все-таки выстраивать некие моменты взаимопонимания и без фактора давления. Вы видите, у вас комиссия прекрасная была, помните, красивые согласны. девушки. Более того, с ней можно выстраивать совершенно иные коммуникации. И я, честно говоря, приезжаю к вам на комиссию, вы помните, три раза аж. Да, было в неком недоумение, почему yeah. на одного мужчину на комиссию возникает какой-то диссонанс что вообще для меня непонятно я пытался, в предыдущих выборах вот вы знаете, здесь вот Сергей Валерьевич у нас специалист я думаю, что здесь территориальная комиссия может взять на два мишевства в части взаимодействия с женским полом пожалуйста, Сергей Валерьевич, по административным протоколам Евгений Александрович, по общей идеологическим вопросам я могу вам подсказать но красота и умение это Евгения Игоревна Наша, то есть вот, Александра Александр Игоревна, просто... да, думаю, думаю, про Прокопенко. Да, да. поэтому... Ну а мудрость у нас, вот Вячеслав Владимирович, поэтому здесь надо все-таки находить чуть-чуть не конфликтную сторону, я просто к чему хочу выносить mm -hmm. уже, вот он, да? а в перспективу все-таки взаимодействия. Мы живем в одной прекрасной большой стране, да, и выполняем совершенно понятную во всех смыслах, ничем не противоречивую, ни закону, ни здравому смыслу, обычную работу. Вот. Поэтому мы должны тоже нас воспринимать не как обжигающих непонятно какую керамику людей, да, а совершенно обычных, тоже со своими слабостями и ошибками людей. Хотел уточнить, Борис Александрович, вчера, вчера, что те просто на у были лишены, все было хорошо. А мы жалобы последующие относиться уже не к этим вопросам. А, ну и, скажем так. Ну, тогда вы их изобразите. <имцид Sports> а... Хорошо. Когда а, а, говорим у виде, вы здесь тем более бывать будете чаще. Вы знаете, где ваш тик находится теперь? У меня записан номер кабинета. Ну, то здесь рядом. Вот. И, собственно говоря, она к нам поступит. Чурнов? 62. Это Бал Балканский? Балканский Сейчас скажу. Нет. Нет, мне это кажется, балканский? это Кашкаров. Кашкаров, да. А, Кашкаров, Кашкаров. Нет, это не балканский. Это семьдесят пятый Кашкаров. А, семьдесят да, пятый Кашкаров. Кашкаров. Кашкаров. Да. А, Кашкаров. Кашкаров. Кашкаров. Олег, давайте закончим на сегодня. Да. Достаточно большое осуществление. Угу. Максимально удовлетворили Вас? <свят> <свят> ну, скажем, нет. <свят> Максимально, к сожалению, не получилось, но я понял <свят> Ваше точку зрения. Мне понятна позиция рабочей группы. В принципе, у меня вопросов нет. Кстати, на Ваше помещение по односторонним пронарушениям, я понял. То, что, если я правильно понял жалобу, которую я оформлю, именно как жалобу, последнюю Просто физически сейчас невозможно посмотреть, который прислал на почту? Или возможно? Нет, послушайте, значит, жалоба сейчас как таковая, вы даже неправильно назвали документ, это будет уже по-любому обращение, поскольку она находится за рамками любого вот действия, было вообще голосование, либо избирательной компании, они относятся к определенному интервалу времени. Да, это все прописано в инструктивных документах. Раз. Сейчас жалоба это жалоба на либо какое-либо нарушение. Угу. Ну, я уж не буду сейчас углубляться. Вы можете сами подчеркнуть, я от ликбейса не буду проводить. А, поэтому данный документ будет рассматриваться в рамках обращения да, по 59-му федеральному закону. Собственно говоря, с а, исследованием тех доводов, которые вы будете предлагать. Если вы говорите о том, что что-то было здесь не так сделано, пожалуйста, потрудитесь а, обосновывать да, данные доводы. В виде тех или иных подтверждающих документов как у нас например вот сейчас было с заявительницей когда с одной стороны она предоставляет некую попытку предоставить документ но который элементарно не оформлен и не подписан да то есть здесь давайте так будем просто компетентно да и соблюдать профессиональную этику чтобы мы вас воспринимали как человека тоже компетентного не занимались разъяснением что вот это может быть документом, а вот это не может быть поэтому пожалуйста вы прислали файл некий, да, который может быть видоизменен в э, любой форме. Мы сейчас просто потратили время для того, чтобы вам эти моменты прояснить. Да, мы готовы принять любую жалобу, вы сейчас ее можете написать, пожалуйста, подавайте. Да, мы работаем здесь сегодня, завтра, не вопрос. Но э, документ должен соответствовать с формы. Вы знаете, что любая бумага, не подписанная, да, никаким документом не является. Я просто учитываю опыт взаимодействия э, с э, циком, uh -huh. когда позволяет отправлять сообщение. Э, Отправка сообщения происходит по линии цика в соответствующей форме, да, где, не вы, не где, вы, где вы указываете свои э, исходные данные изначально, и это некая форма аутентификации, да, которая пропускает вас через фильтр дальше. А, э, мы в данном случае можем на это пойти, но... Э, если к нам приходит данный документ именно с комиссии, комиссией, но по внутреннему документооборот, да, у нас есть закрытая система, которая подразумевает уже проведенную проверку, и мы это воспринимаем именно как документ. У вас же не устроит ответ от нас просто в виде прикрепленного файла, правильно? Потому что вы не сможете потом его никуда дальше приложить. Логично? Логично. А чем тогда вы отличаетесь от нас? мы куда его потом приложим? просто прикрепленный вами файл. Ну, аналогии, опять же, mm -hmm. да, мы должны просто... я исключительно ориентируюсь на опыт взаимодействия с циклом, который... ну я вам ответил, да, что вы сравниваем, здесь вы понимаете меня, да, в чем где-то речь. мы готовы любой документ принять, пожалуйста, но давайте мы его соответствуем же на форме. коллеги? да, я согласен, рассматривать. будет нормально форме, да, будем рассматривать, а с ну, я бы все это добавил вот, вот, не вот, то, что вот, настрой человеческий, чтобы просто дальнейшем не воспринимали как, за нашу слабость, как корок, так да, как комиссия. Просто это... мы много слишком, на мой взгляд, я человек прямой, уделяем время для разъяснения. На мой взгляд, я бы такого не сделал. Да? И, возможно, это, на будущее это воспримут как нашу обязанность, слабость, ну, то есть по каждому вопросу именно так рассматривать. Я уступаю более категорично по факту, по существу, без каких-то слов принимать решение. Да, нет, может быть, это плохо, может хорошо, это... я... не знаю. Я соглашусь с тем, что это я понимаю, что у вас великолепный лекторский талант, но люди, когда если хотят чем-то заниматься, они должны этому научиться и сами. А не ну, они они в тратят... нет, но я считаю, что в, в компетенцию, ну, ваша обязанность не будет обучать. Не жалко вашего времени и своего. К сожалению, я, я, я, просто, я понимаю. сказал вам огромное спасибо. Да, Безподробно это виси. и входит. Как <свист> раз таки вот это обучение, вот как ни крути. Да <свист> <не свист> Давайте давай закругляться. закругляться мы а, живи, да. Да. Будем надеяться, что доброта не будет восприниматься за слабость. Да, да, да. А это очень. А вы же знаете, будить зверя во мне не надо. Да, да, да. Ни в коем не нужно. Ну, мы заканчиваем, потому что у всех есть еще работа. И дети. На общественных начали. закончили? Мы закончили, да. Если она не закончится, то